Блин, ничего не написано. У будет тоже 520, тем более он тебе применит. поэтому 530. Равно 300 же силы. Вот, блин, карту ворот открыть. Ой, карте ворот не спасет любому Ох, ох, ох, Вот эта сила 50 g, а фаерболл минус 150. Ха, везуха ему. Мне сколько там же 500 500. 50, 550, я 20 же силы тебе догоняю. Ну и чего, ну и чего. сколько же силы? У него 530 минус 150, 450. 400. 50, 400. 30, так, значит, 400, 370 G-силы у него, 370 G-силы, прикиньте, тут вообще изи проиграл, 370 G-силы, у меня... Ах, блин, вот чёрт, а, всё, мне это достало, всё, мне это достало, давайте пройти. Нет, ты не пройдешь. В смысле, у нас новые правила. Тогда не правила. У нас подавали хпшки, и новый король хочет давать, презентировать наш капитан. Нет, ему никогда. Тогда победи нас, тогда выйдешь, поговоришь. Хе, из тебя, давай. Ты, ты, и ты, блин, ложная информация. Давай, нападаем. Сейчас я его врублю. Сейчас с вами разберусь, потом я его врублю. Ну, в принципе вы сильно, чувства. Стали, кстати. Да, я алмаз на броне, между прочим. Тих, тих, тих, тих, тих. Минус, минус второй, минус третий. А я четвертый. А, это мне кто-то инструкция не там. Сражайся со мной, давай, давай, давай, блин, я тебе проблю. За хутор, блин, нужно сделать. Раньше 4. Что, блин, давай, давай, сразимся. Давай, блин, выходи на ринг. Все, достал, все, достань. Так, король, что происходит на нас напали, меня, нашу колонию разбили, меня как-то невероятным образом спасли. Ты знаешь, у нас новые правила вошли, я стал еще сильнее. Да я уже, на с их в раз. Нет. Врешь меня, хоть одного из нас, да, хоть одного из нас, получишь монеты, ну, как Хоть что-то дают, кстати, после смерти. 3, 4, 4, 5, В принципе. у стали сильные, ну реально, так, сильные вы, ой, ой, щас тебя в урбе может. знаете, если там перебор нам. ну и что-то, слабатый или что-то, а какой слабак? Это тоже лазовый, давай. Вот и все, вот начнется, кстати, вот этот перебор с этими ударами. Надеем бы нормально. Фу, побеждать вас и для честь. Давай хоть с тобой, давай, уходи на руку. Давай посмотрим на карту, что изменилось бы, что бы тут мы делали. Вот я тебе скажу, блин, это Ну какого чего блин? Ну, я же был сильным, помните, потом они правила, блин, ну, Господи, блин. Все, его. Смотрите, Вы в его. Нет, мне... 70. А тебе 420, вроде бы. 500, 620, 620, 620 и плюс 150, Джим. 620, 720, Семьсот. 70 прикиньте 770 770 Ладно, ладно. Это она как-то спланировано. Все было. Это я спланировал. Да? Типа, кто знает, напиши комменты, кто это сделал. 770 770. Это Эврика. Блин, он сравнял наш счет. Вот блин. Карту способность активировать. Гипноз. Гипноз позволяет игроку не использовать карту способности специально, что победить самому.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 Возвращая два Бакугана, будем биться до конца, в принципе. Получается новая карта способности. Показываю вам. Типа того. Ну, я думаю, так честно, кто-то знает. Ага, да сейчас, карта ворот на поле. Может, конечно, было здесь, давайте здесь поставим. Твои. М -м -м -м -м, вот эти твои. А, это его вроде бы. Кто его, блин, знает? Skyres Скай, готов? Да, сэр. Бакуган вой, Скайрес на поле. Вот знаете, Скайрес нападает очень сильно на вражеские. Это его, это его, блин, утарели. А, ты будешь побеждать не будешь, ты и так э, э, аку, У меня больше GCO тут. Значит он победит. Сколько у него GCO пострить у него? 820. А Скайрес 710. Бакуган бой! хрозный поле, баку поход Блин, не намагничены еще кстати М -м -м. хря 710 820 джи силы вот черт, карта. собственность активировать метеорит что блин это самая сильная карта в этой игре стихия земли тем более это получается ему 400, то, что он использует карту. А если он стихий земли еще, то еще ему 400, потому что вот у черным. А он черный. Подожди, дар даркусом у нас нет, поэтому хай будет даркусом. Да земля, вот все видно. Ха-ха-ха, что это получается? Плюс 800G, ты что, прикадываешь? При... При... Ты что, ровнишь? У тебя 820, плюс 800, это 1620G силы? Офигел, блин! карты способности просто фантастический вот просто представьте такой вот 8 минут снимаем 1620 же силы 710 же силы вот блин что мне делать так не понимаю А, отмекать вот а, подожди Ха, перепутал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 1120, а у него 1020. 100 GC у него больше. Вот, черт, карта врата открыть. Это его карта врата. У него две, у него три. А, давай, Венду, сколько у тебя? Ха, понял, он минус 100. Агали, 250. А, отлично! Еще 250! Сколько тебе G У меня 1120. Плюс 500 G сил. Прибавь себе. Вот это сила. Плюс G... Джи... Плюс 500 G силы. 1520 G силы. Я еще могу молот заключить. Перевод. А можно молот? Или нужно карту способности активировать? По-любому нужно карту способности, чтобы активировать. Но это тоже сильная ситуация как-то так вот, ну, 1520 G-силы. А, я летаю. У меня сколько G-силы? Нет, 1550 G-силы, 600 G-силы, 900 G-силы, 370, 900. Разница большая. То есть, попуган можно забрать, у него больше 500 же сил, можно. Дэээ! Ну, тем более, карта не спасёт тебя, блин, как всегда. Вторая победа подряд. Ха. Так, это твоя карта, это две твои карты. Проигравший ходит. Да блин, даже моя карта... Ворот. А, верните назад. 550, 300... 70 и перепутал угу. ну, такое вот он подожди сюда 370 600 нам 600 700 если 50 20 600 720 вроде бы 720 или 820 370 плюс 350. дожди 600 это сначала. 370 плюс 350. 50 50. 700, 700. 20. Все правильно. 720 G силы А у тебя 550. Ты сдавайся уже. Если я вылечу 150 силы, то у меня будет сколько? 150, 600, 50, 700. Нет. А у тебя сколько <laughs> У тебя 700 только, ровно. 370 А 720. 720? Если использую карта ворот, то у меня будет 700, мне не хватает же силы. Ну сдавайся, что скажу тебя Блин, даже одна карта ворот. Бам. Так, чья там? до <laughs> Да, победа. Так,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 Все, это конец. Я понял. А почему я броня, кстати, такая сильная? Нормально, у нас на еще Ладно. Я рад. Уба, какой сильный. Ю, я такой сильный. Офигеть. Дай врататься. Ну что ж, я вырвусь на... Снова. Ну все, давай. Как это выкинуть? Я не знаю. Ну да, мне дали что-то Поломано, конечно, нормально. Так, чуваки, дайте пройти. В общем-то, я сами зарублю. Я спасу всех. Так, мастер меча. Смотри, какой меч. Откуда у тебя такой меч? Вау, никогда бы не видел. Хотите сразиться со мной? Ну, извини, мне такое наказ дали, что тебя есть. Ты выйдешь в этой Я понял, давайте. По-честному давайте. Прорывайте меня, я умираю. Ну, кстати, а хорошо, что-то дамажит. Ну, хорошо, что мне яблочко дали. Без этого я бы никак. Ладно, что поделать. Я сам могу пойти, в принципе. нам нужно с ними разобраться. Так, вы меня достали. Что, как ты вышел? Ты меня достал. Ты меня тоже, а то ты уже не ровня. Вы все мне не ровня. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Четвером? А помните, как я раньше четверох... Твою ж мать! Вот честно, я не могу сказать. Разработчики, вы нормальный? Почему мне-ка ты... Я должен спасти. Мне дали кивовыябла яблок шутку. В королевстве. Хотел показать топовый роль но не получилось. Сделать письмо. Подрали. Ах, Jesus, возрождение! А есть такая штука? Я помню 1.9 у нас. 1.7. 1.1.7.10. Возрождение. Дайте такую штуку. Ну-ка. Дайте такой скип, который как он называется. Ну, ладно, друзья, у нас будет воесть, оно. Я возрождён. Вы заплатите за то, что вы ему напали мне. Я, я забыл про это. У меня огоньной ага, шар, и, и у меня, точнее, сердце короля. В смысле, что ты блин, делать? Да, че, ты что, ты меня офигел? Стоп, стоп, стоп, стоп. Тих, тих, тих, тих, тих. Fuck you, я не могу, я не могу. Fuck you, это мод был ухрёбан. Я не могу. Я хотел построить дома. откуда такой, на, fuck you, тебе. Я хочу помочь. Роль записать. Не дают, фактю говорят. Да дай родину надо записать. Как мне их убить? Хочу красиво убить. Так, я еще жив. У меня снова тотемп сработал. и -то, чёрта не понимает, какого черта вы мне подняли. Отдалели меня, вот честно. Как вы мне одолели? Да думаю, мне дали самую сильную броню. Но почему вы мне одолели? Отдалели, блин. У меня огненный шар, мне самая мощная, что побить. Даже не списки с обсидион. У меня 8 обсидина, то есть черных пантер. Я же вот, у меня огненной шар. Это очень хорошо. Это знак того, что вы короля не пускаете. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Четверо. Помните, как я раньше играл четыре этих человека? Вот сейчас, а, ваших рыцарей. Четверо. Вас, вас слишком было мало. Первый раз двое стало. Вот ты бессмертный. Ты кто такой вообще? Фуна у вас. В общем, сейчас война происходит. Карту так сначала нам нужно как же вот так так скажем расмешать потом все остальное вот столько у нас карты ворота можно построить тут новые бакуганы не все точнее карты способности ну ну, почти все вот это вот новенькое. Это позволяет им э, баггона запустить. Именно можно э, еще баггона кинуть. вторая попыточка. Или же 300G. Бывает любом все 300G, чем просто второй баггон запустить. Ну, бывают такие ситуации. Кто знает. Значит, что? Сразимся? Давай. Так, значит, поле игры открыть. Поле игры открыть. Карта ворот на поле, ой, подожди, <смех> верни Бакугана, так, подожди, подожди, не готов, Все ясно, моя карта, твоя карта, окей, кстати, нужно подальше, чтобы вам было тоже видно, М -м -м -м, наверное, моя очередь, моя очередь, ха, карта ворот на поле, вот эти мои карты, Бакуган в бой, вперед, э -э Бакуган, Фаербол, как там его, Файр, значит, у нас будет Паук, хайбут. Ну все, не так-то просто, карта ворот на поле. Тут мои карты. Бакуган бой, Скайрлс на поле. Ты что-то задумал? Ха, карта ворот на поле. Вперед, не подведи меня. То есть это теперь чьи карты? подожди. Одна твоя здесь, одна твоя здесь, одна твоя здесь. Понял, Бакуган бой. Лаквас на поле. Первый бой. Хм. Это, тем более его карта, отличный шанс. Я вам специально так сделал, чтобы прямо так все было. Ладно. Так, подсчитываем G-сила, потому что все такое вот. Тут пишется 710G, но если брах еще меньше, а мы знаем 420G, то в принципе тут тоже нужно уменьшить. На... Хай будет 600G. 610G. А тут 420G. Просто тут не написано, поэтому тяжело выбрать. Блин, у меня меньше пунктов. Поэтому открываю карту ворот, открыть. Таким не понимаю, почему тут карту такая вот. Ладно, карту ворот открыть. Ай, блин, что ж такое, блин? Магниты слабые. Ой, блин, старая карта, знаю. Аква, значит, это чел. А, твоя, да? Понял, классно получилось. Так, шун 150. А, кстати, а что у вас там, может, замести хиво, если можно хоть? Угу. Вроде ничего не, не видно, ничего. ничего не видно, ничего не видно, видите, ничего не видно. Ладно, э, 200 пунктов, 420G, 520G, ха, а у меня 600, получается мне 610, да, сейчас 610, потом 660, 700 с 770, ним 770G силы. Блин, а у меня сколько, подожди, давай за мной мне здесь 10 просто ему 770 запомните пожалуйста 770 всем привет с вами макс риски я продолжаю блин. давай У нас просто напали блин неважно плавно что подали этих почему они блин не там в норке сидят тут нечестно не честно. Почему они ходят сюда блин? Так, это прибор. А, нас напали. Нас живут. Все. Хорошо. Сейчас тут сброси вещи, потому что так нечестно. Мелый город. Так, парь. Он просто поиграть на тебе я наверное был сам внизу там просто мальчик. как сохранять действия команда в комментариях я тут. я тут. Ворубил. Так, можно было их вырубать. Так слушайте их перебор, конечно, с количеством. В общем-то сейчас будем договариваться с э, правительством. И так или никогда подсерьезнее. Потому что вот Трус? Убивай его, блин, давай. Вот капитан. Ты, наверное, меньше всего. Да, я так думаю. Ну вот, давай, хоть всего, блин, смотрим. Мастер мечам. Наверное, говорил, он вообще мастер. Так, а что делать, да? Ай-яй-яй. Oh, вот черт! Хорошо. Может, кто-то нам поможет, этот мастер меча. Вот черт, а. Я хочу спасти его, я тебе обещаю, что я тебя спасу как-нибудь. Капитан! Где он? Где этот капитан наш? Там не плевать, сколько вас тут, и я сам тут наверно мастер стану На, блин, достали меня уже креати буду врубать. Но ну, реально перебор с, с жизнью. Ну, хоть одна ворбья. Ну, Вдух, забрал, блин. А где нас наш капитан? Его вырубили, да? Стоп с хп, блин, а? Миллион как будто, вот чувствую. Ага, перебор. Сорок давай, блин. Начало не было 30, 20, а потом бакс, 80. вообще как я понимаю, это полная война. Сейчас только выйти в тюрьму. колонию. Какую Какую колонию? А у вас нет тюрьмы, между прочим. Есть. Нет, только не думайте про это. Нет, не надо делать. Нет, блин, за что? Не отправляйте. Забираем все вещи. Хэмуршурой. Тихо-тихо, подождите. А даем ну, только шина там всякое такое. А сейчас остальное выйти, не ждем. Какое, блин, какой жрем и выкинет? Нет, подождите. Ой, подожди, что вы делаете? Забираем. Он нас достал уже. Эй, эй, эй, -э, вы ч блин, делаете? Карта Хай остается Хэй, остается это все, так это выкинем. Это тебе уже больше не понадобится, яблочко, ну хай есть хоть. Дадим там пару ед еды. Завяжем тебе. Подождите, <связывайте> <связывайте> что вы делаете? Нет. Подождите. Нет. Отправляем его. Завяжем. Нет, я как здесь? Нет. Блин, не выкидывайте меня. Ты оказался очень слаб. Все, Может быть давай его про на остров, а то как-то будет некрасиво, что он был. Ладно, отправляем его на остров. Отправляйте меня на остров. Да, ну тоже интересно. Но сейчас уже день, потом типа, прошло все такое вот. куда его при выкинуть? типа кто куда завязали, да? сначала меня завязали, да, типа то, точнее, что -то сделали такого. потом этот чувачок снова мне взял и завязал Правильно. Так, ну, в принципе, куда угодно, блин. А, блин, застрял. в тюрьму отправил. А где у нас тут, кстати, мама? поставим. Эй, эй, вы что издеваетесь надо мной? Что за пранки? Живи тут. Нет. Вот, блин. Что вы сделали со мной? Uh, друзья меня поймали за то что я проиграл и мне завязали такое а чего тут что-то делать что uh, ночи. ночью uh, если я так сделать то будет сани сан сирена что у нас не видит, как я убежу, да? Что там такое? Ладно. Вот тут ничего нету. У меня только сделала карта и веревка. И там что внутри. По-моему. Вот тут вот, блин. Ничего тут нету. Я посплю ночью. Я сплохо что такое там. Ох... Ох... Так, пока я сплю. Мне какой-то подходит человек. И что там вложит. А, так это кузнец наш, как я понял, подошел. Зачем вот? ничего. Такого сильно нет. Это в ролядную веревку от меня ставим. Но. Рыцарь, спим, а рыцарь он что говорит мне такой рыцарь говорит мне а э, я хорошо постарался, но я вижу как тебе было больно как мы не подали но скоро это все закончится ты все же можешь помочь тебе когда нибудь минус сори бро ты ко мне так слишком Слышь, блин, ты вырубил моего напарника, ну получишь сейчас. Почему у вас, блин, такие отталкивающие удар? Кто он такой сделал? Прибор, конечно, с этим. Блин, достал отталкивающий Там хоть не буду сталкивать Блин, у вас двое были ему такие прочные, блина. Отталкивающий не может быть такое. Ты не руководкам, говоришь. А -а -а. Пойду сам вот и за что платить алмаз да сколько мне заплатит? Я стану королем вообще. Спасу город. Интересно, То, что он там дадут мне за это все. есть. Нет, ступенек сам построить. Так, ну скажите, где подъемте, вот, блин? должен все знать. Меч дороже скоро сломается за такой, блин, бой. Синие. Да, ахая там разбиваются некоторые. Эээ, <свист> что потерял, слушайте. Вардака нет. Можно, в принципе, так. Он тоже достал, не да? А, вон он. Наковальник купил, Все, хватит уже. Я готовлю в идти, наконец-таки. Угу. Мне нужно быть в невесомость, по работать. Упала, красавчик. Это А, стрела нету. Закончили стрелы. Это сколько лет, сколько сил. А. Где повыше. Где король? А как это? Я стал очень сильным. То есть меня уже нельзя убивать. А, буйное. То есть, если я буду падать, вообще не буду удара, опять так, потому что не изумность, да? Хех. Падаешь себе, никакой удар, класс. Или как так? Не, самая защита, может По-другому, не изумность. Так, а как мне... найти босса. Вырубить его, все. Так, он, говорят, что тут достался босс один. А босс один. Последний, Удаляем его, у нас остается в, покое, в покое Ну, здесь проблема Я еще не вас, а... главное. Ну, уже, не знаю, возможно, долеть. Вот, так что -то такое. Я беру его. Где-то там стоит. Где мой король? Да? Наконец-то вы его искали. Вот там начинаю. Может, карту меня здесь сделать? Очень прикольно. Посмотрим. Тихо-тихо-тихо-тихо. -тих тоже никого круто, блин. Нет, не выкидывайте меня, у меня уже, я уже устал выкидываться. Больше ударов, да, байбный, байбный, всех собрали Сколько, блин, у нас еще одна команда менялась. Жгите, жгите, блин. Нет, не выкидывайте, это прям игрока, это, выкинь, игрока. Тих-тих-тих. А, нет, это Вот что-то происходит. Уже как ночью воююсь с этими, блин, бессмертными. Да дайте ж пройти меня, меня уже достало это все. Бука нету. Давай. Какие-то вы опасные стали. Наверное, вся огненная мощь. Их нет. Потом они будут проигрывать. Нам будут вообще шпарные Как я обычно выигрываю. Он говорит, ну ты читер я такой. Нет, посмотри старую серию, как я страдал. А где король?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 не хватит уже, я уже устал, следующей серии продолжим завтра, когда будет ну, сейчас, Да я уже ничего не боюсь. я могу даже их порубать, порубать снова, не меня достали, честно. Я пойду на Нечего бояться, пошли, встретимся. Я прям все изучу теперь я стану очень. Нет, я не буду вырвать я просто скажу, что я стану новым королем. новым принцем В общем-то, я становлюсь королем. Смысле, как ты король станешь? Ты, ты, вау, вау, ты задолбал. Ты нас защитил, ты переломил мировую войну. Если бы не ты, то никто. Ну вот, все пошел, я рассказал. Ра, моя долина. Король тут, наконец. -то. Я устал. Понял, как я тут ходил, боялся. Все, теперь это все мое. А я короля захватил. Я могу еще обрубить короля, да? Ну, король уже не. Он надо убить. В общем-то... Все его войны будут моими, скажу этому хитрому генералу. Помните? Э, чуваки, я после войны. В смысле? Мы ничего не поняли, но поэтому ты ничего не станешь. Эй, отойти. Пройти дайте. Не не пройдешь. нам сказать тебя убить. Понял. Ну, уж извини, но нам сказать тебя убить. Вот блин, сердце разбил. Значит, король я. Летим еще. Победишь нас, покажу трону зону. Вот, давай. Еще нас. Показал. Давай. Друзья, я коры стал. Класс. Может быть, что-то будет такое очень хорошее дальше. Не знаю. Так, все вроде хватит, скажите мне трону в зал. Может вот, быть король, ага, О, привет, блин, все лучницы. Вы я король, блин, очв, блин, вот даже на короля защищать, не понял. Ну вот такие себе. Вставь, вставь. В общем-то, я хочу Это быть королем, не понимаю, почему нельзя, блин. Королин. Где это место? Новое место. Для короля. Где-то чуть король не Ладно, он стоит Сейчас разберемся совсем. Все с уже часовой ролик? Ну, коронация такая. Такая коронация. Давай уже, блин, я уже хочу играть потом, когда появится живо. обойти да? нормально а вот и древо одет центр да обнимать король берусь если король то он уже добраться сам пешком сюда например, если дайте до Я тренировался в год, короче. Ну вот, что застало мне писать. Самое высокое башня. Король не слушает, я не понимаю. А, в общем, пиши комментарии, буду жить, пока не заканчиваю. Всем удачи, ладшевка.